В турнире на Кубок губернатора Краснодарского края завершились игры группового отборочного этапа. Впереди у команд, занявших первые и вторые места, в своих подгруппах полуфинальные встречи. И так сложилась турнирная ситуация, что в последнем туре отборочного этапа в третьей группе встретились именно команды, занявшие две верхние строчки в итоговой турнирной таблице – дубль геленджикского «Спартака» и сочинский «Кичмай». Игра лидеров третьей отборочной группы проходила на городском стадионе «Спартак». Последнему туру обе команды решили для себя задачу выхода в полуфинал и оставалось только определить, кто из них займет первое место. Сочинцам нужна была только победа, в то время как геленджичан, занимавших до этого верхнюю строчку турнирной таблицы, устроил бы и ничейный результат. Тем не менее, хозяева поля решили не испытывать судьбу и сразу пошли в атаку. Уже на первых минутах ими было создано у ворот сочинцев несколько голевых ситуаций, но счет удалось открыть только на 33-й минуте. Гости сбили своей штрафной площади игрока спартаковского дубля и назначенный ворота сочинцев в пенальти реализовал Лазарь Кузьмин. Однако Кичмай довольно быстро отыгрался. Не сильный удар на 35-й минуте застал врасплох защиту дублеров. А на последней минуте первого тайма сочинцы даже выходят вперед. И на перерыв хозяева поля уходят в положение отыгрывающейся команды. Впрочем, отыграться смогли уже на Первых минутах второго тайма. Хитрый удар со штрафного все того же Лазаря Кузьмина позволил восстановить равновесие. Надо сказать, что после перерыва Спартак Дубль уже безраздельно владел инициативой, что и отразил итоговый счет на табло 4-2 в пользу хозяев поля. Победу в принципиальном матче лидеров позволили одержать голы спартаковцев Александра Тунгела и Станислава Попова. Из остальных матчей последнего тура группового этапа отметим волевую победу географических соседей геленджичан-новороссийцев в домашнем матче с командой Славянск 2 -1». Результаты остальных встреч вы, уважаемые зрители, видите на своих экранах. Итак, в полуфинал третьей отборочной группы выходит дубль геленджикского «Спартака» у команды 49 набранных очков и первое место в таблице, и сочинский «Кичмай» с 43 набранными очками. На третьем месте расположился Топсинский «Порт» с 36 очками, но этого уже недостаточно для выхода в следующую стадию губернаторского турнира. Согласно проведенной недавно же «Еребьевке», геленджичане встретятся в полуфинале с командой «Атлант» Кавказского района, которая заняла второе место во второй отборочной группе. Сочинцы сыграют с лидером этой же группы командой «Джавак» Лабинского района. Одно преимущество, что мы играем первую игру на выезде, вторую – дома. Как бы, мы соперника так с ним никогда не встречались, не играли. Одно знаем по турниру таблице, что они тоже очень хорошо выступали. Уступили первое место только по забитым пропущенным мячам. Я надеюсь, что мы сыграем очень удачно, настраиваемся только на победу. Итак, полуфиналы Кубка губернатора пройдут 6 октября. Свою первую полуфинальную встречу с командой Атлант Геленджичане проведут на выезде. И несколько слов о турнире ветеранов спорта. В рамках краевого турнира Геленджикский Спартак в своем ветеранском составе в третьем туре на выезде нанес поражение со счетом 3-2 команде «Южане». У Геленджичан дважды отличился Алексей Бабенко и один гол на свой счет записал Константин Гордиюк. Таким образом, в первой зоне краевого турнира среди команд ветеранов спорта Единоличное лидерство захватил Геленджикский Спартак у команды 7 набранных очков при двух победах одной ничье. Из заключения приглашаем болельщиков на матче 22-го тура чемпионата Высшей Лиги Краснодарского края. Геленджикский «Спартак» у себя дома на поле городского стадиона будет принимать лидера сезона команду «Химик» из Белореченска. Начало встречи в 15 часов. Таким нам запомнился этот день. Запомните его и вы. До свидания.